Вы набрали 20 лайков, спасибо вам огромнейшее. И это продолжение, продолжение, точнее. С вами Влад ТВ, мы погнали на третий уровень за Поехали! Я только что сейчас понял, что это э, не третий, а второй Подожди, это... О, нет, подожди. Знаете, в чем тут еще обиднее всего? Я вижу, там уже кого-то. Иди... Ребят, едите я уже вижу тут сущности. Тихо. Вот видите тут кого-то, ребят. Знаете, что самое пугающее? Короче, а, у меня чуть звуки подлагивают. Сейчас, подождите, я перезайду. Так, внимание, я перезашел, появились звуки. Все. А, Проблемы... Ну понятно, пароль мы не знаем и дверь куда-то ведет. Так, я там, по-моему, что-то видел, типа. Да, вот тут. Охуеть. Скажи все, кто будет в сущности. <с wrote> Ой, тихо, тихо, тихо, подожди, ути, ути, ути, подожди, подожди, подожди, перезвон, перезвон, перезвон. Нет, всех перебивал, Так. какие-нибудь тут. Так. Понятно, тут от пароля процентов Так, 9. 9, 0, 2, 2. Нет, скорее всего, от той, значит, комнаты. Блин, конечно, я не буду таких прям испугов получать. Потому что. Какой? 90, 22 Не понял. Так, подождите, если тут сейчас ничего не вводится, это баг карты или что? Подожди. Это бак карты, подожди. Я хочу прямо разобраться. 90, 22. Ну? Mm. Не работает. А, так, я свет включу. А, нет, подойди. А, все, все, до Там судок просто был, ребят, жесть, подожди. Подожди. Не слышишь, ходить. Как... Ай, блин, и у меня опять залагалось, все придется перезаходить. Все, так. Какой там пароль? 9022. Да. 133. Давайте опять погадаем, что это за пароль? Меня раздражает это. Ладно. Не давай сразу вырву. 11.33, хорошо. 11.33. Ну, тут, в принципе, логично. Ну, конечно, разработчику же нужно меня подставлять, да? Конечно, конечно, у меня же... О, я же бессмертный. Я же бессмертный. О, кстати. Ребят, я так шапаю, я токусь, работаю, чуть не умер. Жесть. Так, 89.12. 89. кого там не должно быть. Я просто там Уровень тер... А, кстати, знаете, как они прикольно сделали? Как... Я не помню этот уровень, ну ладно. Знаете, как они прикольно сделали? Они ключ картами добавили, то есть более на это прикольно. Здрасте. До свидания. Господи, я так пугаете! добави к дымба! Может. Ребятки, вы меня пугаете. Пожалуйста, пожалуйста, отстань. Да господи, они бегут за мной! Короче, на таран, давай! Не работайте! Да когда они меня сейчас убьют! Ты можешь отстать от меня как-нибудь! Если даже В экип инвентаре не ф. Разаботчик, я вас ненавижу. Ладно, чуть побегать придется. <плёк> ну, вы понимаете, что тут происходит, да? <плёк> я можно как-то? А, вот они делают. Да хватит, а! Дайте мне запуть. Пожал. все вс, вс ресы у меня так. И как обычно, за мной какая-то будет ну, конечно, я так не выживу, если вы меня будете каждую секунду преследовать. То есть вы мне хотите сказать, у меня есть еще люди, которые.. Не, ребят! Пожалуйста, ребят, успокойтесь, давайте, догадаемся. Я, я хочу ошибки. Раз вы не хотите. Хорошо, вы сами виноваты. Так. Вот. Я ненавижу авторов. Короче, подождите. Убираем пароли. Ребят, это будет чуть-чуть долго. Наконец-то! Двенадцать тысяч... 000... Ребят, двенадцать тысяч сорок пять, запомните, если вы попадете в эту комнату, двенадцать тысяч тридцать Ну а пока я сражаюсь с монстрами, поставь лайк, дружище. Ведь мне важно знать твое мнение, нравится тебе рубрика или нет. Давайте так, набираем 10 лайков, выходит продолжение. Нет, оно не выйдет. Пожалуйста. Не поленитесь, если вам нравится, поставьте палец вверх. Ну, а мы продолжаем. Ребят, только уже дойдя до финальной части, я заметил, что озвучка там пропала. Э, пожалуйста, извините, потому что я об этом не знал в тот момент. И я расскажу то, что произошло вкратце. Во-первых, я забутал э, многие места я нашел пароль оказывается это была дверь которую я вообще не видел а еще и я там нашел ключ карту и уже пароль я открыл главную основную дверь то есть которая ведет на следующий уровень на следующий уровень мы попали в отель мы там все осмотрели и мы понялись точнее подошли к лестнице которая ведет и наверх и вниз и я хочу сейчас сказать ребят пожалуйста напишите под этим видео в комментариях куда мне идти наверх или вниз если больше будет комментариев наверх идем наверх если вниз то вниз не переживайте, если что, когда мы пройдем карту, мы посмотрим, зависел ли от этого сюжет. Спасибо, ребята, что досмотрели до конца. Я очень вам за это благодарен. И можно сказать то, что да, я на этот ролик сильно времени на монтаж не потратил, но, несмотря на это, я вас очень благодарю. Он получился коротким. И, может быть, там не особо смешно будет, но я постараюсь. Постарался вот. И, и надеюсь, вы его оцените. Огромное еще раз всем спасибо. И не забудьте написать. Всем пока-пока.